а теперь поехали! Привет! Вы на канале «Простое решение». В этом видео, дорогие друзья, хочу вас познакомить с интересным приложением, ну, для любителей, так скажем, каких-нибудь ребусов, сканвордов и всего остального, да. Вот такое вот интересненькое приложение, которое, так скажем, дает нам некоторые задачи для их решения. Ну, это интересно на самом деле. Смотрите, значит, что мы делаем с вами. Здесь мы задаем возраст. Какой? В моем случае 47. Хоп. Продолжить. Есть звук. Ну, я понимаю, его можно отключить. Если мы захочем. Ну, пока пусть будет. И нажимаем играть. Все. Попадаем на первый уровень. Нажали первый уровень. И первый уровень устанавливает соединение. Вы всегда можете пропустить рекламу. Ну, в этом случае реклама не будет. Вы сможете просто скачать данное приложение в Pro-версии под этим видосом. Здесь мы проверим твои знания, чтобы дальше было играть по-настоящему интересно. Все. Что мы нажимаем? Первое нажимаем и выбираем, выбираем, выбери сундук. Ну, давайте выберем. Вот, золотишечко-то я выбрал. Теперь забираем наградку. Следующее. Так. Какой прибор изображен на картинке? Гироскоп, протосуститоскоп, это конечно же. Быстрая реакция, а то. Дальше продолжаем. Следующее у нас, 11 у меня уже есть. Поехали. Эта карточка содержит бонус. Ответьте на вопрос правильно, чтобы получить его. Конечно, давайте попробуем. Что такое хинкали? Горное озеро. Так, блюдо грузинской кухни. Конечно же. Все, готово смена вопроса забрать награду поехали дальше и вот в таком вот режиме мы с вами и играем природа какое млекопитающая самая медленная панда белый медведь тюлень ленивец ленивец естественно все поехали дальше нажали следующее и так и так далее тому подобное где находится стена плача иерусалим конечно же Ну я думаю, я с охранником работаю. Мне эта приложуха достаточно понравилась. И я думаю, что я действительно ей буду заниматься. Это все, что нам пока здесь доступно. Здесь вот, как я уже сказал, звук, который можно выключить. Также музыку можно, можно изменить. Здесь сложность. Легкий, нормальный, сложный, как вы видите. Да? Дальше что у нас там есть? Изменить тему. Можно сделать ее темную, пожалуйста, тоже. Если вдруг есть на то желание, это такое у нас. Далее, сообщить о проблеме, применять язык к страну или оценить игру. Все. Ну и также зайти в сами настроечки. Вот они, пожалуйста, эти настроечки. Здесь у нас игра, оценить игру, частый вопрос, создаваемый, сохранить, восстановить, поменять язык страну, сбросить прогресс, добавить вопрос, пожаловаться на игру. Далее, безопасность, потом здесь же есть у нас профиль который нам нужно будет запомнить, если вы хотите, да, статистика, прогрессы в играх, потом покупки, но покупки вам не нужны, так как здесь все есть, потом история в то, что вы играли, дальше магазин и, пожалуйста, меню, настройки учетной записи, политика с финлянницей и т.д. и т.п. Вот такая вот интересненькая игра, я думаю, тем любителям, которые любят что-то отгадывать, вам вообще просто это находочка.